так всем привет друзья сегодня у меня гороховый грибной мясной суп э, как сказать суп пюре скорее всего потому что он у меня так разварился сильно больше он похож на суп пюре но с ним очень вкусно будет вот с таким хлебом кушать с нашим совхозным вот он свеженький хрустящий вот дело поджарку Лучок, как раз Андрей пришел на обед. Сейчас я его буду кормить. Ну, то есть он будет кушать. Мясо я убрала, Андрей. Ага, вот. вы ж мясо-то не едите. Не Одна гузейка, один на одного поросенка ест. Да. Это все ползает, как танкистка у нас. Капюшон накинула. Холодно, что ли, внизу-то, Марина? Куда не глянь везде, дети? Ты что там с стиркой заняла, Шальдарина? да за камерой ползешь. Нету тебе камеру нельзя. Дай мне. Что хочешь сказать? Да? Иди в комнату играть. Динара! Амина, Амина, Динара, а чё у вас здесь опять всё кавардака, мавардака? Ай, кошмар, все раскидывают. Вот, мой хвост ползет. Сегодня на улице. И сегодня, Мы сегодня что-то сильнее, снег прям валит и валит, и холодно. Так. Вон мои суккуленты. Малышки мои растут. Вот мои красавица. Какой красивый. Орхидея начинает свисти. Нынче у меня вот. Она пошла. Через старый. И вот новый еще идет. Это гераньки. Скоро свести начну, скорее всего. Блин, какое дело! Думаю, где в гостях у сказки начинается песню слышу. Сказку. <свят> Этот хвост-то вечно со мной бегает, Везде со мной бегает. Мать, это а послев... Слев... Слев... Сейчас приходит. У меня Зоя. Принесла компот полностью яблоками забитый. У меня дети очень любят. Я говорю, не надо, у нас своего полно. Она говорит... Чего, бабушки, дедушки нету, я хоть вам говорит, мои, говорит, в городе. Кушают, пускай твои дети, говорит. О, воротные вам никого, никого нет. Так что, я говорю, своего полного. Ну, вкусно. У меня, ребятишки, вам сразу половину схлопали смотрите. Яблоко. Так, ну, друзья, <клышко> ну, все, друзья. Погуляла я, как говорится, по магазинам. Все, что надо, закупила. И варю я. Так, что мы варим? То есть, что я варю? Я варю кашу. Дружба 2. То есть, пшенка, рис. Кто? Кто меня зовет? Дима. Дима, хорошо. А? Никто. Пошутил, что ли, опять? Нет. Короче, Дружба 2. Вот. Логушка, привет делает, я не могу. Даринка привет делает, Дим. Камеру увидела, привет делает. Так, Дружба 2 перебил меня, Дима, как всегда, как обычно. И вы видели на видео, что я ходила за специально за этой рыбой, за этой красной, которая просто я балдю по этой рыбе, вот по этой. Я говорю, уху, что-то я переусердствовала. Картошка, она разварится. Как всегда, у меня будет вместо супа будет каша. Да я шучу, нормально будет. Сюда закинула, короче, крупу мелкую, рыбу, вот эту красную и картошку. Сейчас, а... ну чего, чего, спать хотим? Спать? Сейчас мама тебя отведет спать. Да, да, маленькая. И накрашу сюда куглешками морковку, лук, все закидаю, лаврушку кину и зелень в конце. Все, без поджарки. Смотрите, какая рыба жирная, ее жарить не надо. Она красный цвет выдает свой, жирный. Так что такая получается у нас сегодня пища. Первое и второе. Еще надо будет сделать пикадельки, но это пока варится после, после каши. Промывала, крупу промывала. И все равно вот крупа не, не хорошая, мне не понравилась. Лучше покупать совсем другое, которое я покупала. Не мусорное. И... Короче. Не надо такую крупу покупать. На развес, которая. Картошку крупно накрошила. Смотрите. Переусердствовала бульончик. У меня еще вот здесь я рыбу, наверное, уберу и отварю. Вот она. Ой, обалденная рыбка. Мне так она нравится. И бабушке моей нравилась очень эта рыба. Она любила луку из этой рыбы. Так что специально ходила за ней сегодня в центр. Так, еще минуток 5 поварится. И я сюда масло сразу кину. Сразу сейчас, прям сразу. Не отходя от кассы, так как Mm. Ложкой надо. Пожалуй ложкой надо Что растает она там Хорошенько И все Потом закрываем крышкой И она запаривается у нас Сегодня холодно, Диме с Давидом сказали дома сидеть. Учительница позвонила сегодня, Ираида Ванна и у Давида учительница позвонила. Кай, да, Дима? Угу. Ну, завтра в школу, завтра потепление, 25 будет. А тоже натаяла. Садик зачем отправил? Mm -hmm. А что там не холодно, они же гулять-то не выходят. Там все в садик пришли. Пускай сидят там. Арута. С вами сомнится. Ладно, вы то есть, бегаешь, все. Дима, уроки надо будет делать еще? Два, Дима! так друзья ну все на сегодня мое меню закончилось вот супец это без поджарки абсолютно это рыба такая жирная вот ой такой обалденный супец а запах просто обалдеть вкусный так рыбу выложила в тарелку вчерашняя капуста не испортилась абсолютно вкусная Каша и тефтели. прикадельки, то есть варю. Так, Даринка у меня спать хочет. Сейчас я ее подкормлю, шуток, кашу. И спать положу. Все, все, малышка, все, все. Я привела девчонок в садик. Заколка, почему у тебя так? Почему не на волосиках? Кушай, кушай. кушай хочет Мама, ну как у тебя в садике было... Нормально? Нормально ты. Сад... Да подожди, челочку уберем. Хорошо? Ну что ты там делала в садике? Вот там теперь нота, Да? И что делали? Ты спала сегодня в садике? Да. Выросла в садике? Угу. Кушала? Да, большая теперь. Ты очень большая. Ты кушала в садике, нет? Угу. А... А... Что кушала? Кашу кушала? И суп. И суп кушала? Ага. А вкусная каша-то была? А суп? Тоже. Можида, суп Ты доедаешь суп? Да. А кашу? кашу тоже. тоже ешь? Угу. А чай пьешь? Да. А компот дают? Нет. Компотчик не дают. А... Хлеб дают. Хлеб дают? Да. А ты хлеб-то всю ешь? Угу. Да. Сколько ты ешь хлебушка? то много? Да. Один кусочек. Uh -huh. Два. Uh -huh. У нее все. Она в телефон ушла. Все. Дочь. Алло, мама с тобой говорит. Алло, алло. Смольный на связи, алло, <смех> алло, Смольный вышел на связь, алло, все, она отключилась. Это кто? Малыш. Малыш. Малыш. Малыш, вон у тебя малышка приползла, тоже Даринка. Вот тут. Смотри, куда она лезет. Малышка, в стиралку лезет. На Постираться хочет. Ну, давай здесь свет выключим, чтобы здесь не лазила Дарина, ладно? И скажи всем пока-пока. Все, пока-пока. Кушай, кушай. Пряник, кушай.